Никто не знает, сколько их родилось. Никто не виноват, что они другие. Их называют Индиго. были такие же дети, Андрей предчувствует беду, крайне уязвим. Таня знает язык животных. Ее главная сила взгляд. Жека. Его разум сильнее компьютера. Жеку Руки-то, руки. Леха видит предметы насквозь. Этот пустой. А вот тот под завязку. Тихон помнит все прошлые жизни. Я не боюсь. Я уже умирал. Если ваш ребенок отличается от своих сверстников чем-то, на вашем месте я бы сразу обратился за помощью. Сегодня вы решили спасать Индик, и завтра вы вспомните, что они гозы для общества. Молодец, молодец. Самый высокий мозг выбрал. Их много, но если их уничтожит коварный враг, человечество обречено. Вы здесь, мальчика, не видели? Я все помню. Их пять. Если лидер есть, он себя проявит. Они Нет! хранители будущего. Те, кто изменит мир к лучшему. Те, кого не остановить. Скоро Придет время индиго. Будущее не остановить. Ты прав.